А вы когда-нибудь задумывались, когда появился YouTube? Мало кто знает, но изначально YouTube додумывался и реализовался как сайт знакомств. Только у него была одна необычная для того времени фишка – возможность загружать собственное видео. По идее разработчиков и создателей Чада Херли, Стива Черной Джавида Карима, такой сайт помог бы пользователям легко и удобно размещать видео со своим участием и знакомства завязывались бы куда проще. Однако, пользователи сами определили судьбу будущего интернет гиганта Большинство видео, загруженных на YouTube, были не о самих пользователях, а о том, что происходит вокруг них. Херли, Chen и Карим тут же поняли, что это сигнал, по которому или больше успешности сайта нужно сделать ребрейдинг. Кто такие основатели YouTube? Херли, Chen и Карим – коллеги по работе в платежной системе PayPal. Первый главный дизайнер, последние двое инженер-разработчики. Сама идея создания YouTube принадлежит именно Чаду Херли. Затем он них приятелей, после чего все трое решили попрощаться с работой в PayPal и заняться новым интересным проектом. В начале 2005 года Чад поделился идеей со своими коллегами Чаном и Каримом, а уже 14 февраля парни зарегистрировали домен YouTube.com приступили вплотную к созданию веб-сайта. И 23 апреля Джавид выложил на сайт первое видео длительностью 19 секунд. И именно на, на это видео дало старт бета-тестирования сайта. Удобный просмотр видео на сайте YouTube был обеспечен тем, что больше не нужно было скачивать специальный плеер или кодек. Разработчики стали пользоваться проигрывателем на базе Macromedia Flash. Также теперь стало возможно искать видео по ключевым словам. Кроме того, на YouTube впервые появилась функция оценивания видео. Следовательно, топ самых популярных видеороликов формировался за счет оценок пользователей. Благодаря сервису стало возможно распространять популярный контент, который, как правило, защищен авторскими правами. Рост количества пользователей YouTube достигла за счет вирусного видеомаркетинга. С появлением этого видеосервиса у каждого желающего появилась возможность встроить любой ролик с сайта YouTube в запись блога. В обсуждении на форуме и так далее особенно эта возможность пришла с подуши пользователям сайта MySpace. Стремительный рост компании проявлёк к ней внимание венчурных фондов Secure Capital и Time Warner. Secure Capital в ноябре 2005 года инвестировал в YouTube 3 миллиона, что дало возможность создателям видеосервиса открыть публичный доступ к своему детище. 2 ноября 2005 года можно считать датой полноценного рождения YouTube. Венчурный фонд Secure Capital на начальном этапе вложил в YouTube 11,5 миллионов, а впоследствии инвесторы контролировали 30% акций, общая стоимость, которая достигла 495 миллионов, а это почти в 43 раза больше первоначальной суммы вложения. А вы знаете, что резким толчком того времени в YouTube стал ежедневный розыгрыш плееров iPod Nano 4 гигабайтового? Именно с помощью организованных средств инвесторов это стало доступно, и количество посещений сайта с декабрьских 50 миллионов в день выросло до 250 миллионов в январе 2006 года. Этом также способствовала загрузка видеоклипа, показанного в очередном выпуске музыкальной юмористической передачи Saturday Night Live на канале NBC. Майя компания Алекса интернет занимающийся аналитикой, сообщает, что... Дневная посещаемость Ютуба равняется 2 миллиардам. Это ставит сайт на 10 место по посещаемости в США. MySpace почувствовал, что из-за Ютуба лишаются огромной прибыли и запрещает ссылки с Ютуба, следовым открывать свой собственный сервис для загрузки и обмена видео, но ему такие не суждено было стать успешным. Несуразные случаи, вызванные стремительным ростом популярности Ютуба, связанные с названием сервиса, предошел, когда компания Universal Tube and Roleform White Equipment подалась из суд. Суд претензий сейчас в том, что пользователи, неправильно вводившие название сайта в адресную строку, попадали на сайт youtube.com, принадлежащий медийному гиганту. Из-за большого количества таких ошибок сайт Universal Tube and Real Form Equipment был часто недоступен, иск так и не был удовлетворен. А компании пришлось сменить адрес своего домена на youtubeonline.com Популярность YouTube продолжает расти. Киевлю сайт США перемещается уже на пятое место в рейтинге самых популярных сайтов. И к тому есть причина 100 миллионов ежедневных просмотров и 200 миллионов уникальных посетителей в день. Прибавьте к этому почти 70 тысяч загружаемых видеороликов ежедневно. К концу лета, начало осени 2006 года компания заключает несколько очень прибыльных контрактов на прямые трансляции с такими мультимедийными гигантами как Warner Music, Sony BMG, Universal Music Group и другими. В этот момент выяснилось, что к такому лакомому кусочку как YouTube присматривается компания Google. Уже в ноябре 2006 года стало официально известно поглашение YouTube LLC – поисковой системе Google. Последняя заплатила 1,6 миллиардов акций. После покупки сервиса Google Video был переориентирован в видеопоисковик по существующим на просторах интернета и видеохостингам. А в 2010 году произошло еще два ключевых события в жизни YouTube. Начался перенос видео на YouTube из Google Video с сохранением ссылок. Чад Херлли основатель идеи, а также по совместительству разработчик оставляет должность SEO, а на его место приходит Салар Камангар. Тем не менее, Чад до сих пор остается идейным техническими техническим консультантом YouTube, а также членом совета директоров. Он по-прежнему принимает активное участие в жизни крупнейшего видеохостинга. По популярности, YouTube сегодня третий в мире сайт. Возможно, когда-нибудь YouTube займет место современного телевидения. Вот так, казалось бы, обычный сайт знакомств смог перерасти в принципиально новые видеохостинг, завоевать народную любовь и повсеместную популярность. Это действительно знаковое достижение, ведь YouTube смог обогнать уже существующих конкурентов в Vimeo.com, открытый в 2004 году и Google Video. И это самое важное, его история на этом не останавливается. А что вы думаете по поводу YouTube? Пишите свое мнение в комментариях. Ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, всем пока, всем удачи.